посмотреть на наши объективные жизненные задачи. И те, кто уже сталкивались с проектом Master Evolution или со мной лично, они уже смогли составить представление о том, что наш проект носит мировоззренческий характер. Ну, Любой проект, который люди создают или человек создает, он имеет какое-то свое определенное сегментирование. Есть проекты в чистом виде, например, духовного развития. Я точно не представляю проект духовного развития в чистом виде. Я не представляю проект только женского развития. То есть у нас не женский клуб. Мы сейчас пойдем от обратного и расскажем, чем мы заниматься не будем тут. Да? И мы не представляем из себя какой-то очень жесткий коммерческий проект, в котором люди занимаются тем, что они оказывают профессиональные услуги, получают определенное вознаграждение, гарантируют вам некие стандарты качества. Мы сделали совершенно другую вещь, я с удовольствием поделюсь с вами опытом этого. Возможно, кто-то захочет создавать такие же вещи, потому что я считаю, что это очень большое, открытое, растущее пространство. И люди очень часто задают мне вопрос, расскажите, кто вы, как вы жили, какой ваш путь. И я понимаю, что эта история очень интересная, и она как раз тесно переплетается с нашим проектом, потому что наш проект именно общественный, мировоззренческий, и он создан только женщинами, хотя в нашем проекте очень много людей, которые занимаются нашими же проектами, нашими идеями, поддерживают нас, в том числе нашими меценатами являются мужчины, и в нашем проекте есть мужчины, которые как участники функционируют. Но с точки зрения именно у строительства этого проекта, в нем присутствуют только женщины, я считаю, что это такая определенная нишевая наша уникальность. И что такое мировоззренческий проект? Мы формируем исследования, проводим исследования, формируем результаты этих исследований в области того, что такое современное сознание, как практический инструмент. Грубо говоря, что у нас сегодня находится в голове, в чувствах, и как нам это помогает реализоваться, как нам это помогает понять, что происходит в современном мире, что из этого в современном мире нам полезно, что не полезно. И поэтому я и сказала, что наш проект не религиозный. Мы, например, не считаем, что все в религии полезно и нужно. И мы вырабатываем такие лаборатории, создаем такие интересные мастер-классы и воркшопы, чтобы понять, а что действительно откликается, что на сегодняшний момент актуально. Что же делают мужчины в нашем проекте? И вообще, что делают люди? Вот что такое мировоззренческий проект? Для России это совершенно новый формат общественного взаимодействия. Но во всем мире таких проектов очень много. И они имеют разную специфику, они имеют разную квалификацию. Некоторые из них становятся больше коммерческими проектами, работают с грантами, реализуя какие-то социальные задачи. Некоторые остаются как мы, в формате клубной площадки а в клубной площадке что происходит там должно быть очень вкусно чтобы люди хотели собраться в этот клуб чтобы они хотели свободное время провести совершенно с пользой совершенно в каком-то новом формате в новом стиле знакомы с новыми людьми в новом пространстве для себя и надо сказать что у нас Уходит из этого клуба ну, не больше там, 8% людей. То есть люди, однажды попробовавшие, что это за пространство, они в нем остаются и начинают формировать свое мировоззрение. А дальше уже их сознание, их идеи, воркшопы, мастер-классы, лекции, семинары, тренинги, они могут быть либо вплетены в наши программы, им нам всегда очень интересно посмотреть, а кто что может сделать вот внутри нашего клуба. И также некоторые остаются говорить, нет, вы знаете, у вас столько интересного, мы хотим учиться. Некоторые говорят, мы хотим не учиться, мы хотим тренироваться. То есть мы бы хотели наработать какие-то навыки совершенно другие, чем те, которые у нас до этого в жизни были. И такая совершенно дерзкая идея, а эту идею я задумала, когда оставила корпоративную карьеру, до этого я занималась порядка 15 лет управленческими функциями в бизнесе, была топ-менеджером, и я всегда чувствовала, что это не совсем мое, то есть это была такая моя дань социальному становлению, необходимости создать себе социальную платформу, заработать денег и разные другие вещи сделать да, в этой жизни, но меня всегда интересовало намного больше общественная коммуникация, и мне, если моя корпоративная карьера проходила в мире мужчин, 90% моего общения были мужчины, то когда я сделала этот проект, то я испытала то же самое, что я чувствую сейчас, как будто бы 10 лет назад у меня повторяется эта картинка, она во мне включает очень много позитивных эмоций, потому что вдруг я перешагнула корпоративный мир, 90% мужчин, очень жесткие правила, условия, очень сложная экономика. В том числе я много работала в международном секторе. И вдруг передо мной сидят одни девушки, женщины и чувство эмоциональной свободы, да? то есть на меня это обрушилось в одночасье. И я очень быстро уволилась со всех проектов, те проекты, которые я вела как консультант, я их позакрывала, потому что мне захотелось вот этот зов внутри меня, мне захотелось этого мира. Я вдруг поняла, что он прошел мимо меня и последний раз я общалась с женщинами. А во мне есть такая потребность. В нашем проекте мое мировоззрение – это мировоззрение человека, который хочет слышать и слушать других людей, хочет создавать интересные технологии, социальные, коммуникативные технологии. Мне интересно то, что я занимаюсь очень разными форматами. Я могу заняться помощью тем людям, которые занимаются формированием коммерческих проектов у нас, могу заняться открытыми лекциями, могу заняться книгами. Мне это очень нравится все. И конечно же, вы скажете, а как, что у вас делают, вот почему мужеско-женское пересечение все-таки у вас присутствует? То есть у вас есть и женщины, и мужчины. Во-первых, мужчины, они учатся тому, что такое современный женский мир, потому что эта компетенция для них во многом является не совсем понятной. Потому что те жены, мамы, учительницы, которые их воспитывали, это было одно социальное время, одно поколение, одни отношения. А потом раз эти мужчины оказались среди нас. Мы совсем другие. И им очень интересно посмотреть, как устроен наш мир. Что такое женские деньги, что такое женская карьера, что такое женское здоровье. И мы с удовольствием им предоставляем эту возможность. И у нас уже есть несколько проектов, которые начали вести мужчины внутри нашей организации. И вот это большое мировоззренческое пространство, оно качественно все время растет. И что значит качественно? Нам очень интересно вплетение сознания и взглядов на жизнь, и способностей, и талантов каждого участника в этом пространстве. Некоторые хотят пойти дальше, они хотят сами научиться быть активными в обществе. И некоторым это надо по профессии, а некоторые так же, как и я, решили сменить образ жизни. И они говорят, я не хочу заниматься тем, чтобы зарабатывать всю жизнь деньги только на той профессии, на которой я нахожусь сейчас. Что будет потом дальше, что вы как эксперт по общественным отношениям, по социальным отношениям, потому что происходит с нашим сознанием, а я действительно являюсь экспертом со всеми необходимыми документами в этом вопросе. Что будет происходить для того, чтобы планировать свою жизнь в целом? И эти люди, они заложили основу некоторых очень глубоко профессиональных проектов, где идет практически академическое обучение тому, а как мы управляем с помощью наших коммуникаций и своей жизнью, и теми изменениями, которые происходят в обществе. И я уверена, что этот проект станет основой в дальнейшем, это я уже рассказываю просто про свое видение, про саму себя, я уверена, что эта площадка будет такой, знаете, абсолютно уникальной возможностью, она уже такой становится для того, чтобы в большей степени все-таки женщины раскрывали свою индивидуальность во всех ее многоплановых качествах. Потому что принципиально мы с вами живем все-таки по-прежнему в мужском обществе, при этом мы на это смотрим не феминистическими глазами, то есть однозначно в нашем проекте вы не найдете ни одну женщину, которая была бы настроена очень феминистически за права женщин. Однако изменения, которые происходят в мире, они связаны с тем, что происходит поиск баланса между мягкими женскими формами и работой, и карьерой, и денег, и образования, и жесткими директивными мужскими формами. И в этом отношении не так просто перестроиться, не так просто переучиться, не так просто понять, а что же мы делаем, как женщины, по-другому что такое «я» и общество в целом, как я вижу себе, саму себя в перспективе возрастных изменений, потому что раньше для экономики, для общества и для социума женщине исполняется 50 лет и она перестает существовать, то есть она становится теневой личностью, ей отводится роль бабушки, ей отводится роль человека, который, может быть, как-то помогает родственникам. Там, да? Вот все женщины, которые в нашем проекте находятся, они тоже об этом думают, и никто не хочет быть только бабушкой в 60 лет. И в 70 лет никто тоже не хочет свести свои задачи только к семейно-родовым. Вы скажете, ну да, а чем вы тогда отличаетесь от компаний, которые занимаются профориентацией, они же тоже помогают найти там, свой путь в будущем. А чем вы отличаетесь от психологов, которые помогают людям справиться с эмоциональной сложностью? А чем вы отличаетесь от женских тренинговых компаний, которые говорят о том, что мы создали место для диалога женщин между собой. И однозначно мы отличаемся тем, что мы от всех требуем самостоятельности, мы от всех требуем своего стержня, требуем именно как внутренний стандарт коммуникации. Для того, чтобы в этом пространстве находиться и быть, нужно иметь большой интерес к жизни, ощущение своего большого потенциала, видение того, к чему я все-таки иду, и я сама управляю своей жизнью. То есть концепция, да, все хорошо, если кому-то нужно уйти, или у вас изменились планы, вы мне просто ручкой помашите, да, чтобы у нас все границы были соблюдены. Мы, конечно же, настаиваем на том, что реализация в симбиозе, реализация в слиянии, только там, например, с мужчиной, или только с рождением ребенка, или только со своей стабильной зарплатой в корпорации, да, что все это очень ограниченный спектр реализации, и должно быть по-другому, потому что не случайно в нашей стране нет ни одной опры Уинфри, и у нас очень мало женщин, которые создали бы сами свой капитал, и не были бы при этом включены в какой-то семейный клан, и не получили бы какое-то определенное финансовое наследство. С точки зрения общей мировой статистики, женщинам на планете принадлежит только 2% земли. То есть вся земля – это же частная собственность, и женщинам принадлежит только 2% официально по документам. Все остальное записано официально на мужчин. И дальше эта политика она распространяется на в общем, все остальные сферы владения, на все остальные сферы собственности. И как расширить? Свое, свой женский проект, а женщине очень важно быть беременной желаниями своими, наполнить их, иметь для этого необходимые ресурсы, иметь поддержку, иметь видение, иметь стратегию движения. И для кого-то это совершенно неожиданный формат частной галереи будет, да? для кого-то это будет своя сеть очень интересных кофейн, для кого-то это будет проект, связанный с высококачественным туризмом, на мой взгляд, в России этого очень сильно не хватает. Это все считается во всем мире горизонтальным сектором экономики, который связан со средним и малым бизнесом. И традиционно эта сфера, она наиболее качественно развивается, если ею занимаются женщины. Как только мы видим падение сервиса, как только мы видим потерю компании там, или потерю какой-то организации в части развития, мы можем наблюдать, что там в руководстве реально не хватает просто женского экспертного мнения. И мало того, что сегодня на женщинах лежит очень большая работа по восстановлению семьи и рода, потому что пережив три очень интенсивных войны, наша страна получила разрушенный институт брака, разрушенный институт семьи и очень неравное демографическое положение. Да? И это тоже традиционно женская зона ответственности. Мы живем в такой поствоенный первый период, которого не было, начиная с Первой мировой войны в этой стране. Потому что то, что происходило в 90-е годы, это тоже была война. Она была социальная, она была экономическая. И на наше поколение, как раз на тех, кому сегодня 30, 40, 50, на этих женщин, на их плечи легла работа по сути, по реконструированию общества с его миролюбивыми этическими ценностями, с его семьей, с любовью, с взаимоотношениями. И надо сказать, что мы не справляемся, потому что не хватает баланса мужского и женского ресурса, не хватает баланса в том, чтобы был опыт миротворческого настроя на то, что не только выжить самому и своей семье, как мы привыкли во время войны, и эта психология, она до сих пор продолжает в людях работать. Мы до сих пор еще где-то там пытаемся выжить во время войны сами, своей семьей. А то, что у нас наши дети они потом будут жениться, выходить замуж за других детей, и то, что в целом в обществе не хватает этого настроя на то, чтобы возникли какие-то этические стандарты, ритуалы, встречи, клубы, единения, обмен мнениями между людьми. Да, все то, что нас объединяет, все то, что между нами прокладывает пространство близости. Вот эти все вещи, они очень сложно попадают в зону нашего внимания. И как раз наш мировоззренческий проект он позволяет сказать, а у кого какие сложности, а как вы их решаете? А что кроме своего выживания еще в вашей жизни есть? А что светлого вы хотите внести в свою жизнь? А как вы оцениваете свой потенциал? Я сегодня смотрела одну интересную книгу, и в этой книге я прочитала классную мысль о том, что... Если только ты согласишься на меньшее, чем то, на что ты в этой жизни способен, ты всю жизнь будешь несчастен. Вот этот разрыв между тем, что я могу, и тем, что бы я хотел создать, этот разрыв мы тоже в том числе помогаем через усилия в развитии своего сознания, мы помогаем этот разрыв преодолеть, чтобы все-таки свое видение, что я могу, было соединено с тем, а на что на самом деле я способна? А где то, где, а эта где площадка, где вы будете тренироваться, чтобы вы поняли, на что вы способны? Во всем спектре. Профессионально, личностно, как женщина, как душа, как человек чувствующий. Откуда вы знаете, на что вы способны? Где то поле? Поскольку мы с вами, как я уже сказала, первая плеяда вот этих трех поколений после всех войн, мы вообще даже не осознаем, насколько мы лишены вот этого пространства проявить себя до конца, да? потому что это бесконечное собирание страны после всех тех разрух, которые у нас тут происходили. И опыт жизни за рубежом, и мои международные путешествия, все это позволяет мне сравнить, а как оно бывает. И в этом отношении я вижу, что мы очень перепуганы, что мы очень часто одинокие, что мы очень часто не верим в то, что кардинально и может, и должно быть все иначе, что есть классные люди, которые собираются в различные клубы на таких лекциях, они готовы обсуждать, они готовы проговаривать, не склоняя вас к какому-то отдельному способу, как вы будете управлять своей жизнью. Нам наоборот интересно понять, каждый раз на таких мероприятиях я вижу запрос. Вы спросите, ну теперь скажите, вот это все вода, некоторые из вас очень рациональные люди, а что по делу? А по делу так, что я прихожу на такие мероприятия, смотрю на вас, вы мне задаете какие-то вопросы, и мы собираемся узким составом и пишем план на год, что мы хотим. Мы хотим экспедицию в горы, мы хотим ретрит во Франции. В этом году у нас будет потрясающее мероприятие, мы снимаем большое французское шато, и в этом шато у нас будет внутри вот нашего сообщества Будет очень красивый заезд с большим количеством мероприятий, там очень много всего будет происходить и так далее, и так далее. Да? То есть мы делаем это годовое расписание, ну и где-то мы его процентов там на 20-15 мы его меняем. Если у нас появляется какой-то очень интересный спикер, лектор, профессионал, специалист, в каких угодно вопросах, да? вопрос антивозрастного ухода, вопрос древних восточных техник в области сохранения там, женской красоты, вопрос воспитания детей. Нам вообще интересно все то, что про гражданскую жизнь. Не про религию, не про государство, даже не про обслуживание только семьи и мужчины с детьми, а в целом про свободу, да, про свободу реализовываться, про свободу жить. И, в общем-то, все мои книги, они тоже об этом. Очень часто все мои книги, мы одну выпустили, но у нас уже готовятся все остальные, люди иногда открывают, те, кто у нас давно занимаются, им с этой книгой все понятно, они с ней в мирных отношениях, они там просто закладочки себе ставят, у них это все разложено на такие лекции, встречи, семинары. А те, кто первый раз открывают, они говорят, вообще непонятно что. И не религия, и не духовность, и не психология, и не научная литература. А что это? А это открытый мировоззренческий диалог. Что мы хотим, как мы хотим. Вот созависимые мужчины, например, очень важная тема, которые не смогли порвать отношения с мамой, и которые не готовы к семейным, к брачным отношениям. И это не узкая психологическая проблема. Это такая глобальная социальная проблема в нашем мире. Потому что всех мальчиков вначале поубивали на трех войнах, а потом из них сделали сынков, которых начали оберегать ценой любых возможностей, потому что в генетике вот эта память, что всех лучших мальчиков забрали и убили, она просто парализовала разум всех матерей, и матери начали взращивать. Да, в школе женщины, в университете женщины, в техникуме женщины, в садике женщины. Да, эти мальчики, возвращены женщинами, сейчас они упали на наши с вами головы. И это национальный вопрос. И пока женщина, она, например, ходит только к психологу обсуждает там проблему того, что мужчина не до конца выполняет все эти семейные функции, которые должен делать, то это, конечно, в психологические клубы. А мы на это смотрим в целом комплексом. Мы говорим о том, что, во-первых, это тенденция, и мы ее находим во всех источниках. Мы находим экспертов, которые нам говорят, что проблема не сепарированных мужчин – это проблема, которая сейчас наше общество разрушает с точки зрения ресурса, потому что э, фактически начинают меняться гендерные роли, когда женщины должны на себя брать часть функций мужчин. И ни одна женщина отдельно только в своей семье, она с этим не справится. И если есть ощущение, что одна может найти такого мужчину, а другой самостоятельного, а другой просто не повезло, она не умеет искать, то мы в своем проекте вам скажем нет. Это сейчас вообще такая глобальная проблема со всеми русскими мужчинами. И как с этим быть? Как быть с тем, что слишком большая нагрузка, когда тебе нужно, получается, немножко доращивать своего мужчину, если ты соглашаешься на такой вариант. И при этом женщине в современном мире все-таки очень остро нужны свои деньги, без которых она не может развить свою свободу, без которых она не может стать самостоятельной. И разные другие вопросы, которые, э, да, можно задавать вопросы, я вот вам так представилась, я просто так рада вас всех видеть, вы меня тормозите и говорите, так, а давайте теперь в открытом диалоге беседам". я с удовольствием, глубина диалога определяется вами, могу прям по человеку дать диагностику, рассказать вот кого-нибудь, взять как проект, да, например, и рассказать, как и что. Происходит с точки зрения там, реализации да, жизни, плана жизни вообще в целом. Могу просто поотвечать на ваши вопросы, э, какие-то, возможно, кто-то такой же проект хочет делать, или кто-то делает смежные вещи. Кому-то интересно писательский опыт, с удовольствием тоже расскажем. Здесь все определяется вами, у нас очень открытый формат. Тема «Женщина э, актуального века» да, у нас, и совсем ее... Да, совсем что ложится сюда от моды до духовности, если для кого-то вопрос духовного развития очень важен. Ну, с удовольствием. Да. сюда да. возвращаться к тому моменту, да, мне понравилась фраза доращивать мужчину или женщину на это согласна. Потому что мне кажется, что в моей концепции доращивать кого-то такой немножко насильственный путь, я уверена, что неэффективнее <болосие> да. себя дорасти для того, чтобы на определенном уровне светить дорожного мужчину и просто заодно научиться терпению, потому что ведь женщины, они сразу за эти отношения любят как бы в детстве на И здесь на вот этот вот момент этого брышка дорастит себя очень мало времени. Да. И все-таки какой-то там год, ну, условно, год между отношениями. У тебя есть возможность по пути обрести, что и женщины очень важно. да. очень классный вопрос, потому что вот чем я считаю уникальным наше пространство, у нас на одном мероприятии будет сидеть женщина, которая сказала, не надо мне, пожалуйста, никаких донорских историй, я им сыта. У нас у всех папы мамы такие, что за ними надо ухаживать, да как бы они не вполне социально адаптировались после перестройки, и все они не вполне хорошо стоят на ногах, за очень-очень редким исключением. Мы все должны как-то все равно отвечать за то, кто у нас как-то да, там вырастил. Это мы точно не можем сепарировать и сказать, ну, родители сами должны да, сообразить, они уже просто не успеют. А у нас есть подчиненные очень часто, то есть, если женщина реализуется, у нее есть какая-то команда, и там она тоже должна донорские функции выполнять, да. И некоторые женщины говорят, слушайте, ну, а мой актив и мой капитал, он так существенно страдает. И я принимаю решение, что я делаю ставку на себя. И в тот момент, когда в пространстве мои, моя самодостаточность, мои качества, моя стоимость на рынке, гендерная стоимость, как женщина, станет настолько высока, что я начну выбирать себе партнеров, я, собственно, делаю такой проект. И есть такая статистика, тоже исследование, что чем ниже социальный слой, тем больше женская конкуренция. То есть мужчины мужчин как бы меньше, женщин больше. Чем мы выше поднимаемся по социальному слою, чем у нас больше денег, образования, влияния, вхождения в различные социальные слои, самореализации, репутации и так далее, тем становится меньше женщин и больше мужчин. С точки зрения конкуренции? С точки зрения гендерного соотношения сделок вот этих mm -hmm. в отношениях. да, То есть начиная от 800 тысяч рублей в месяц, у женщины появляется автоматически в любом возрасте пять мужчин, среди которых она выбирает минимум. Раньше было 6, но статистика продолжает увеличиваться. да. И а там, где уже чем ниже женщина, тем у нее а, меньше выбора. Да, понимаете? И поэтому очень многие женщины, они принимают такое решение, как то, что мы сейчас обсудили. Решение подняться все-таки туда, где я могу из своего положения выбирать в конкуренции очень успешных мужчин, которые, потому что там нет женщин. Полтора миллиона рублей в месяц женщин, у женщины появляется 12-20 мужчин, среди которых она выбирает, понимаете, потому что там нет женщин, особенно русских. И у нас сидит на мероприятии женщина с таким проектом, а рядом сидит женщина, которая говорит, вы знаете, я, я не могу без семьи, я вот когда домой прихожу, у меня нет дома там мужа, ребенка. Мне вот неспокойно внутри. Мне, я все от ума понимаю, что он там может умереть, он может еще там что-то с ним. Но мой гендерный проект – это все-таки обязательно пара. У меня одна из моих близких подруг, она такая. Ей обязательно нужна пара, и сейчас она вышла замуж за границу не стала здесь ждать вообще ничего вот этого, а взяла себе мужчину, от которого она будет экономически, социально зависеть, и он ее будет обеспечивать. И мы не дискриминируем, мы, не, мы наоборот говорим, слушай, давай мы тебе поможем еще более глубоко в себя посмотреть. В игровых упражнениях, в книгах, в лекциях дадим тебе консультантов, с которыми, чтобы ты окончательно прояснила истинность намерения, потому что здесь речь идет о намерении. А женщине очень тяжело в современном мире это намерение осознать, Потому что нам очень часто рассказали, как должно быть, и нам до сих пор продолжают это рассказывать, что мужчина должен тебя содержать и так далее, и так далее. Но когда я смотрю на женщину, которая заработала сама путем своего творческого потенциала, те деньги, о которых мы говорим, у нее была конкуренция мужчин, флирт, они за нее боролись, они достигали этих отношений. Да? Он всегда знал, как она ему трудно досталась. И он всю жизнь будет пытаться это контролировать, удерживать, в хорошем смысле ревновать. И он будет обеспечивать через мужскую энергию постоянную реализацию вот этого проекта. Ей не надо на себе никак никого поддерживать. Да? То есть это очень все вопрос диалога открытого. Пока вы не поговорили с другими женщинами, вы не знаете, а как у них. Понимаете, мы создаем такое этичное пространство, где можно, не вываливаясь в исключительно, знаете, такой разговор на лавочке, да, тем не менее понять, а как оно бывает, а что мне из этого подходит с точки зрения мировоззрения, с точки зрения психологии. И действительно, вот этот вариант, который мы сейчас обсудили, когда женщина принимает решение, что слушайте, я со мной все окей. Я вижу все трудности в стране, я не перевожу их на себя. То, что сейчас происходит – это посттравматический поствоенный период в состоянии, когда в стране еще никто не гарантирует, что дальше будет мир – экономический, политический и так далее. Да? И это, Может быть, это передышка, а может быть, из этого что-то в стране и получится, мы не знаем. И поэтому я хочу… Некоторые говорят, мне не интересно даже только Россия. Давайте мы обсудим, а как я могу в целом в мире свой путь проложить. И женщину сегодня в этом никто не поддерживает. а Мне очень хотелось такое пространство создать, когда девочка бы знала, что если она выбрала международную карьеру, она учит языки, она хочет вот это, вот это, вот это, она хочет вот таких отношений. Мы начинаем думать, как ее поддержать, что сделать, какие вещи нужны для того, чтобы все эти вещи воплотились. Качество жизни это повышает кардинально. Я бы сказала, что это такой тюнинг коммуникативный, эмоциональный, психологический, как качество жизни сделать таким, чтобы при всех трудностях оно все-таки приносило удовлетворение. А это качество жизни, оно идет изнутри, то есть оно все-таки идет от того, чтобы вы с собой договорились и вы не конфликтовали. Бежать вам сегодня в тиндер мужчину искать или лучше инвестора найти, да и сделать стартап. А у нас что, стартап вы продадите, и это вас будет кормить всю жизнь. Мужчина не факт. Вот, это... вот у меня такой еще вопрос. Да, да, я вот самые, пожалуйста, откровенные вопросы. Да, да, да. Но это другая тема, пожалуйста. дайте давайте, давайте мы это. Если да, недорощенных мужчин больше, чем дорощенных, и вот каждый раз перепрыгивают на ну, особо не на кого, если они особо недорощены, что нам женщинам делать? дорощивать? или жить в одиночестве? И вот еще у меня знаете, удачные. Потому что мне, знаете, что интересно, для меня есть куча подруг, которые между этими двумя схемами, да, как вы говорите не факт, что мужчина как бы, останется хорошим э, капиталом вложением, да. я, конечно, так, ну, как сказать, ну, это для меня грубоватая, наверное, форма, потому что, мне кажется, мужчина это. Ну, это очень опора, и если честно, если пандема хорошая, то это, к сожалению, редкость, да? потому что часто в нашем мире женщина действительно она выбирает саморализовываться в карьере, и у меня, насколько я общаюсь, кругу предпринимателей предпринимателей, я четко вижу, как этим девочкам, которые выбрали доращивать себя именно с точки зрения профессионального, когда они доращивают себя вот, на уровень там, 800 тысяч чек или там, полтора миллиона чек в месяц, то они уже настолько научились директивно и эффективно управлять компанией, что а, легкости, мягкости, удовольствие и возможности отпустить какие-то функции в семье, у них речь даже не идет, они а, начинают как бы на ноль возвращаться, да, да, да. скидывать... У них и компания начинает сыпаться, если они не смогли передать, либо случается такое, что они передают управление компанией, уходят в декреты, но они обнуляют свои мужские качества, чтобы заново устраивать свою внутреннюю женскую мягкую позицию. И вот этот момент, он как бы тоже не видится для меня какой-то качественной инвестицией, да? потому что вот многие из них сейчас как раз поняли, что они просто не умели общаться с таким инструментом важным, да. как мужчина, и поэтому они делают шаг, ну, условный шаг назад, в несколько лет, да, для того, чтобы заново, попробовать уже одно направление, заново научиться э, все таки другим, вообще, зеркальницам, Вот то, что вы сейчас сказали, это называется потратить свою жизнь на кризисы, а наша жизнь не так сплошной кризис, да? Вот я, например, для самой себя когда-то решает точно так же, вот такие же у меня были мысли, вот эти логарифмические все уравнения, да, я поняла, что надо что-то придумать, чтобы свою жизнь на эти кризисы не потратить. Потом эти вещи, они забирают здоровье, если мы по мужскому типу движемся, у нас переизбыток, во-первых, и тестостерона, и кортизола, и адреналина, и все это подтачивает женскую гормональную систему, и в климак за это женщина заплатит ужасными вещами. Даже если она будет пытаться там, аюрведы и так далее, и так далее всю эту гормональную группу балансировать, но вот этот мужской стиль жизни, он именно эту группу гормонов поднимает. Да? А если она потом это ломает и переходит в женский образ жизни, у нее начинается женская гормональная группа, и этот слом, на его фоне возникает очень много нехороших заболеваний, которые я сейчас тоже назвать не хочу, потому что все резкие перемены для женщины категорически противопоказаны. Активные стрессы хороши для мужского здоровья. Женщинам активные стрессы разрушают иммунную систему, щитовидку, эндокринную систему, этого делать нельзя. Поэтому мы и сделали такое понятие, как гендерный проект. Не просто женский, а вот такой, ну у всех же свой гендер, чтобы никого не обидеть. И что такое твой женский проект в целостности? И интересно здесь тоже с вами вот этим обмениваться. У нас, у многих девушек, мы этим проектом уже упакованы. И уже все решения везде приняты. Здесь я принимаю такое решение, здесь такое решение, здесь это моя жизнь, и я все факторы учитываю. Потому что, действительно, если убрать совсем личную жизнь, это очень плохо для здоровья. Дело не только в том, что это социальный кризис очень жесткий, и не хватает экспертности, ты упускаешь очень важную часть жизни но при этом еще очень вредно для э, гормональной сферы. Но те из вас, кто постарше, я просто уже себя отношу к категории женщин после 40, поэтому я очень трезво на это на все смотрю, у меня есть эндокринолог, и я очень четко вижу эту зависимость, да, стоит немножко побольше в мужскую сторону принятия решений, как сразу начинает вся гормональная группа ползти, да, и прогестерон сразу падает эндорфины все улетучиваются, да, и начинаются очень сильные стрессы нейрофизиологические, поэтому, конечно, нужна целостность, нужно и то, и другое, если ты принимаешь решение заработать денег или кто-то, или я, или какая-то еще женщина, и там найти себе на социальных слоях, уже имея выбор мужчин, потому что там он есть, его нет внизу. Женщин, у которых нет денег, их очень много, это на них мужчин не хватает. Как бы, и плюс еще вот эта коммерциализация нашего общества, она же очень грубо идет, мы же не были готовы, мы выросли в одном обществе, и вдруг деньги стали решать все, поэтому мы еще не умеем деликатно это решать, это решается очень грубо, что не хочу тебя на себе тащить, там, да, не хочу это все содержать, Не мужчины это часто говорят, они влюбляются в одних женщин, женятся на других, и они выбирают женщину как социальный проект, чтобы все-таки не надо было закрывать ее долги, ее кредитки, кормить ее, да, потому что не хочется на это время тратить. В этой ситуации, когда мужчина все-таки отодвинут и есть возраст, я считаю, что если это решение принято 23-24, мужчину еще может, можно отодвинуть, да, можно немножко сделать перекос, потому что своя женская группа гормонов очень высокая. И можно еще рвануть экономически, социально, реализационно. Если речь идет о том, что мы начали осознанную женскую жизнь, нам уже 35, с мужчиной откладывать уже нельзя. Но, понимаете, там дальше начинается такая огромная история. И в современном мире сейчас очень много кейсов, технологий, как людям жить вместе, чтобы друг друга не разрушать, даже если мужчина, например, не сепарирован от своей мамы. Как это сделать? Как финансы вместе? вести, да, как вместе вести а, а, планы развития семьи, что такое проект семьи в целом, или просто отношения, если мы не выходим замуж. Опять же, жизнь а, в партнерстве, но не в семье – это тоже абсолютно в современном мире уже доказавшая себя абсолютно самодостаточная форма, что она имеет место быть. И очень многие женщины так живут, и знаете, прекрасно. У меня есть Знакомые, которые живут в партнерских браках по 15 лет, то есть у них много недвижимости, они не все время находятся под одной крышей, но они вместе путешествуют, то есть у них есть набор, в котором они договорились, что они всегда вместе. И плюс они обсудили, что такое для нее его мужская ответственность и что такое ее женская ответственность, да, и как это все с точки зрения нагрузки на финансы и на график все это выглядит. Вот. Спасибо большое да, да, тогда продолжаю эту тему. У меня всегда есть вопросы, тогда у у кого-то есть, отжимайте да. мне. Да, а вы, за... а вы не задачи. Вообще другую хотела, другую тему. Да, другую да, да. тему, да, тоже связанную с глобальными отношениями. Да, с тенденциями. А, да, с тенденцией. Но вот все-таки мы женщины. А, у нас есть некая гнетическая память, у нас есть привязка к мужчинам к опсикацию и так далее. Как нам жить? в связи с вот этой 30-летней недавней сексуальной революцией, mm -hmm. когда мужчина а, меняет партнеров, когда у мужчины нет вот этого желания а, достичь женщины, чтобы жениться на ней, mm -hmm. и при этом а, вот, у женщины все еще есть вот это вот ощущение, что мне все-таки нужен один человек. Ну, начнем с того, что... Если говорить о высокоразвитом существе женского пола с высшими отделами мозга, развитыми, у нас же у мозга много слоев, примитивный, средний, там, высший, да. Вот когда мозг все-таки развит с точки зрения высших психических функций, и у мужчины тоже, и у женщины, они моногамны. И если мы посмотрим на социальную структуру очень развитых стран, таких благополучных, как Швейцария, таких как... В самые благополучные регионы Германии, в самые благополучные регионы Франции. Там нет статистики измен, и измена считается нонсенсом. Потому что когда люди очень развиты, у них с точки зрения мировоззрения, женщина и мужчина ⁇ это как бог и богиня. В Индии это тоже очень развито. Они же много духовным развитием занимаются. У них очень много высших отделов мозга функционируют на уровне высокоразвитых существ. Чем ниже уровень развития мозга у человека, а мозг развивается через тренировку мировоззрения, через когнитивные познавательные функции, чем ниже мы опускаемся, тем сильнее функция полигамии, потому что там инстинкты низшие потребности, которые надо удовлетворять. Если человек не формирует осознанно свою жизнь, у него нет развитого мировоззрения, он не интересуется самопознанием, он не строит абстрактные, модели жизни и не формирует долгосрочную карьеру, это отсутствие высших отделов мозга развитых. Этот человек всегда будет полигамин. Это С этим просто сделать ничего невозможно, потому что чем ниже мы развиты, тем больше у нас инстинктов. Чем мы выше развиты, тем у нас больше управления собой и видение, к чему я хочу прийти. Очень развитый мужчина, он захочет прийти к своему максимальному потенциалу, Потому что очень развитые люди, они понимают, что все во мне, я хочу, пока я жив, в себе раскрыть как можно больше всего, испробовать себя, да, вот эти способности. Сколько денег я могу заработать, какую яхту купить и так далее, и так далее. И а как ты это сделаешь, если у тебя будет определенная стабильность и покой в повседневной жизни. И если вы много путешествовали, вы видели, что возрастные мужчины с такими же возрастными женщинами, и мы видим, что это очень длительные браки, никогда бы эти женщины не потерпели полигамии, ну, потому что это не соответствует их социальному слою. Тогда, когда человек не хочет заниматься собой, не нужно испытывать иллюзию он вам не удовлетворит эту потребность в моногамии. Потребность в моногамии ⁇ это потребность жить более высоким стилем жизни вообще, в принципе. Да? Если у человека к этому нет вкуса, он к этому не пробужден, он не заинтересован, он не знает, что такое его потенциал он не понимает, какова его верхняя планка достижений, он будет все равно это делать. И очень часто, в общем-то, комплексы не позволяют женщине трезво посмотреть на то, а какого уровня мужчину я хочу, и в том числе, если мы учим языки, если мы путешествуем, если мы смотрим на мир, а в нашем проекте, например, это обязательная вещь, мы порядка четырех раз в год обязательно куда-то выезжаем, и даже те люди, которые не говорили на языках, никуда не ездили, они, побывав с нами, они уже сами ездить везде начинают. Говорю, мы все поняли, посмотрели, как это делается, мы начинаем путешествовать. Я стараюсь, чтобы у женщин, которые в нашей среде варятся, у них возникло ощущение рынка женихов по всей планете. Потому что это совершенно, ну как сказать, нормально, объективная вещь. Многие иностранцы, если ты очень любишь Москву, Россию, они очень многие согласятся приехать сюда. У меня есть англичане, которые переехали к своим девочкам, нашли здесь работу и живут здесь. Да? Если ты не хочешь эмигрировать, это не обязательно с этим связано. Но главное, чтобы было совпадение уровня развития. А для этого свой уровень развития надо знать и уметь диагностировать, а что в уровне развития у этого мужчины. И если мы видим, что у него изначально базовые потребности, он полигамен, он не станет, из-за твоих качеств другим, его мозг так работает. полигами это постоянное удовлетворение себя без собственных усилий, ничего вкладывать не надо, а за тебя все время стараются на уровне первичного вот этого вот контакта. Да? Знаю ли я много моногамных мужчин в счастливых отношениях полноценных? Очень много знаю. Никогда они не пойдут, для них это точно такая же ну как бы неприличная грязь, как для женщины, которая тоже находится на таком же уровне развития, да? да. если отношения закончились, они разводятся, у них кризис, но это так и называется, мы друг друга разлюбили. Обычно это все-таки обоюдно бывает, да? Есть сейчас у меня одна такая пара очень интересная в проекте, где они через 15 лет брака оба к этому подошли. Но я уверена, что они оба найдут себе тоже партнеров, у которых есть эти интересы. Это не всегда измеряется только экономически. Человек может быть, например, ну, музыкантом с очень хорошей музыкальной карьерой, да, и у него за счет профессии высшие отделы мозга очень развиты. Но при этом не факт, что человек, который такой же профессии занимается, что он не делает ее механически, он мог просто научиться, но при этом его потребности, они не стали высшими. Поэтому точно так же и еда. разборчивость – это не признак личностных качеств. Разборчивость ⁇ это признак качества человеческого материала. Если человек разборчив, он будет разборчив в еде, в отеле, в постели, везде, где угодно. Понимаете, если он не разборчив, у него эта неразборчивость, она будет прослеживаться дальше абсолютно во всем. И в этой неразборчивости он вам принесет очень много сюрпризов, да, безусловно, потому что человек берет все подряд. То есть у него нет эталона своего собственного. Поэтому здесь говорить о том, что все женщины или все мужчины нет по слоям. В последнее время, вот именно вот эти 30-30 лет, была вот эта сексуальная революция. Да, вы вот еще потеряли. Да. А можете просто расшифровать, что вы, что вы под ней подразумеваете? Что ну, я подразумеваю, что, например, там, ну, 40-30 лет назад, до этого времени, женщины, мужчины как-то, например, старались заниматься сексом после свадьбы, mm -hmm. а сейчас это стало, ну, совсем доступным. Вы знаете, этот тренд охватил только деклассированные слои общества. То есть те слои общества, которые... Ну что значит деклассированные? У которых нет хорошего образования, нет наследства, нет родовой истории, нет династии, нет опеки в хорошем смысле родителей над детьми. Да? То есть с точки зрения благополучных социальных слоев, это, это тренд краткосрочный на фоне всего человеческого развития. Он, понимаете, как все, точно так же, как курение, да, это тоже тренд, который вместе с сексуальной революцией пришел, что все курят везде, такого же раньше не было, это было неприлично. Мы с вами, если зайдем в дорогой пятизвездочный отель, а очень часто так бывает, что все-таки высокий уровень развития и реализованности, он коррелирует с социальным и финансовым статусом. Мы не увидим там этих женщин, которые это бесконечно курят. Да? Давайте зайдем в любую дешевую, дешевую забегаловку, этого будет полно. То есть здесь нужно понять, что мы оказались не совсем готовы вот к этому капиталистическому разделению нас на уровне. Как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Да? Мы, мы были все равны, и вдруг между нами начала формироваться колоссальная разница, и все ожесточились в борьбе за место внутри этой разницы. По этой причине, понимаете, тот же мужчина в высоком социальном слое, которому эта женщина досталась, и еще шесть мужчин ее хотели, он разве будет от нее гулять? Даже если он чисто физиологически когда-нибудь это сделает, он быстренько-быстренько, как Леонид Агутин, перед всей планетой 10 раз извиниться, сходит к священнику, покается, встанет на колени, и будет в Инстаграме, честно, последующие 20 лет позировать в бесконечной верности и любви, да? как бы проклиная вообще все, в страхе потерять карьеру, как Марат Башаров. Да? Ну, то есть поведение Марата Башарова было бы в нижних социальных слоях. Ну, а что парень такого сделал? Ну, не гулял же. Ну, бухнул, наверное, что-то не то сказала. Все знают, что пьяному подругу-то говорить нельзя. Да? Там такое мировоззрение, в общем. И оно там справедливо. Не надо к пьяному мужику лезть. Это знает каждая женщина, в нижних социальных слоях. Не трогаешь его, он сам себе перебухтит, утром все будет нормально. Да? Нет, они с ним что-то все выясняют. В пьяном состоянии. Да? Как бы, но в высоком социальном уровне да, человека сразу вычеркнули из женихов желанных. из Один раз, второй раз все, доказательная база собрана, мужчина не нужен. Понимаете, здесь вопрос того, что мы опять возвращаемся на этот круг, а кто ты, а что ты можешь себе позволить, а какими методами к тому, что ты можешь себе позволить, ты приходишь. И в этом отношении сесть на шею мужчине доехать до Мальдив – это одна история, чем ты за нее будешь платить да, в итоге. И другая история – это понять, а чем я особенная, чем я уникальна, чем я нравлюсь другим женщинам. А что я могу такого сделать с точки зрения полезности, чтобы у меня мое будущее было защищено? Или это научная карьера, или это финансы, или это свой проект, или это социальные отношения, как моя сфера интересов. И у каждой женщины вот это раскрытие должно происходить в какой-то среде. Кристалл рождается в насыщенном растворе. Насыщенный раствор – это качественные люди, качественное общение, качественный диалог. И открытое обсуждение, что, как и почему. Вот мы сегодня выяснили, например, что полигамия – это признак того, что ваши дети не смогут подняться высоко на, по социальному уровню, потому что генетика рода, она приземленная очень. И дети, скорее всего, тоже потом будут искать себе бесконечное счастье, извините, в чужих трусах. да? И хотите ли вы, составив сегодня себе такую семью и такое счастье, да, потом видеть это в своих детях и в своих внуках? Или мы хотим все-таки понять, а где моя сфера, не наступая себе на горло, не просто пойти в банк и там я пробьюсь среди приличных людей, да? а как мне, не разрушая саму себя, может быть я хочу в барном, барменном в Сочи работать на солнце, на пляже, в красивой одежде, вообще хочу свой бар там сделать, да? чтобы это был мой маленький бизнес. И вот у меня такой путь. Сама женщина на это все никогда не решится. Мы настолько все в этой посттравме социальной после войны, мы настолько нам поют такие противоположные песни с разных концов сейчас, да, пользуясь нашей неопределенностью, что только вот в таком открытом диалоге можно как раз почувствовать да, в сравнении, потом уйти домой и подумать для самой себя, как вот я себе это вижу, потом вернуться, снова поговорить, еще поговорить, посмотреть. И подумать, а теперь я решила, и что дальше мне тогда нужно, какие специалисты нужны, сколько мне нужно времени, сколько мне нужно денег. И такой крепкий проект жизни начинает формироваться. Гендерный, женский. 21 века. Спасибо, спасибо. А можете, да? Да. Можно даже, если вы не стесняетесь, личные вопросы задавать, как бы это, как вам комфортно у нас. За... Диагностику Ну, тем, кто хочет, про себя поговорить лично, кто хотел бы, чтобы... Чтобы у них Есть не было лицо? ощущения, что у них лидерство вырвали. да, Нам же очень важно, чтобы все эмоционально были согреты. Это в том числе наше отличие от мужчин, как устроено женское общество. Это тоже было такое исследование, когда наблюдали за поведением сперматозоидов и яйцеклеток, потому что психика и биология связаны очень тесно. Я на своих тренингах рассказывала, те, кто ко мне уже ходили, они могут сейчас закрыть уши, выйти там подышать. Те, кто впервые послушайте про этот эксперимент, они в одну пробирку посадили много разных яйцеклеток разных женщин, а в другую пробирку посадили много сперматозоидов, спермы разных мужчин и начали наблюдать. И что мы выяснили, что 20% мужской спермы – это сперматозоиды-киллеры. У них началась война, то есть сперматозоиды киллеры начали убивать сперму других мужчин до тех пор, пока они не убили всех самых жизнеспособных сперматозоидов. Все. И остались только вялые инвалиды там болтаться, да? Потому что самых действенных сперматозоиды киллеры убили. Так вот у женщин яйцеклеток киллеров нет. Что сделали яйцеклетки в этой пробирочке? Они каждая начала занимать свое место до миллиметра, что потрясло ученых отодвигаясь так, чтобы другой хватило места. И они все встали, мало того, что ровно, поделив между собой полностью все поле пробирки. Всем был домик. Так они еще из-за того, что идет стимуляция, есть живой организм рядом, у них начала вырабатываться усиленная, усиленная биохимия, и они стали все укрупняться. То есть они все как бы похорошели, скажем так, условно, да, бытовым языком говоря. У них расправились усики, они засияли, да? если они до этого эксперимента были просто яйцеклетками, то здесь у них появилась какая-то коммуникация между собой и жизнью. И поэтому в этом отношении мы очень сильно отличаемся от мужчин. Здоровой женщины, у нее нет яйцеклеток киллеров. Она не стремится убить других женщин, она наоборот стремится сказать: чем нас больше, тем мы красивее. Да? Поэтому, с точки зрения вашего, вашего сознания, группового, такого спонтанного, у всех у нас. Сейчас абсолютно равные возможности, и я готова и здесь местом поделиться, и к вам прийти, и в любом формате с вами повзаимодействовать. Вы упомянули про Идию, и я вспомнила, что там один процент образования, который Может быть, вот туда путешествовали или как-то отношения в семье, чтобы сохранялась эта вот семья все-таки. Ничего секретного. Дай мне добавлю. Спасибо, что пришли раньше у них был какой-то год, когда у них было под 2% процента разводов, и правительство просто объявило чрезвычайное обстоятельство. Это попало тоже во все издания, да, то есть они были крайне растревожены этим, потому что все их социологи-ученые они сказали, что если эта цифра, не дай бог, будет в динамике, у нас развалится вся структура общества, потому что в Индии на семье строится все гражданское общество, у нас на Западе и в Америке гражданское общество строится на отношениях работника и работодателя. А в Индии у нас строится на отношениях, связанных с нашими родителями, потому что у нас так получилось, к сожалению, да, что после приватизации и всего прочего, если наши родители, они еще получили какие-то приватизированные активы, то наше поколение, оно просто оказалось... На улице ни с чем, то есть разрушена экономика, у родителей еще хоть что-то есть, мы вышли ни с чем, и, и у нас вот эти связи между женщиной и мужчиной, между работодателем и сотрудником, и между коллегами, и даже между нами с вами, они все не существуют, их надо создавать самому. Да? Например, на Западе просто у них отношения работодателя и работника, они созданы. Там полностью все организовано так, что человек, он вступает в уже созданную модель. Да? У нас это надо создавать самому полностью всю систему. А в Индии вся система построена на отношениях мужчины и женщины. И любовь считается священным пространством. И вся, очень много сакральных ритуалов, которые через сохранение родовых общин из древних времен, сакральных времен, они вплетены в социальную структуру современности. То есть молодая пара делает очень много ритуалов, которые направлены на объединение их на духовном и энергетическом уровне и до свадьбы и после свадьбы. И они не занимаются по сути формированием института брака. Они так хорошо живут, потому что им не надо этот брак строить. Понимаете, если вам надо семью делать, это как стартап. Например, кто лучше живет? Здравствуйте, мужчина. Кто лучше живет? Менеджер в уже, в уже отлаженном, сетевом, там, классном, качественном бизнесе, прозрачном, со всеми иерархиями, со всеми зарплатами или менеджер в стартапе? Кто лучше живет? Да, такой очевидный совершенно вопрос, да? Так вот наш с вами брачный институт – это хардкор стартапа. Как бы, а у них это вот та самая отлаженная огромная корпорация, которая вплетена в систему государственного управления, в систему жизни общин, в систему а, жизни внутри этого рода, внутри этой семьи. И плюс еще а, нет такого гиперматеринского инстинкта защитного, который возник у нас. То есть у них матери, они мужчину растят как мужчину, они его не растят как своего сына. И у мужчин нет этого сыновьего комплекса. Я очень много действительно всего этого переживала. В аэропорту сидишь, сидит рядом мужчина. Они же живут там довольно скромно. да, У них очень бедные условия. У него в перелете с собой какая-то коробочка. Всегда предложат еду. Сидит чужой человек из чужой страны. Мужчина всегда тебя захочет накормить. То есть вот это меня в аэропорту просто потрясало, потому что... И Каждый раз я просто смотрела и не знала, куда провалиться, потому что это совершенно не наша культура, что где бы женщина ни была, ее нужно покормить, о ней надо заботиться, ее надо опекать. И коллективное сознание мужчин оно это не уставший генофонд. То есть, это генофонд, который очень активно направлен на реализацию вот этого мужского янского, да, основания мужского янского начала. То есть те из вас, кто не готов на своих плечах вытаскивать на уровне страны проект стартапа в виде семьи, а хотите жить действительно сразу в отношениях, где вековая традиционная любовь на уровне эгрегора, то женщина выходит замуж, она сразу попадает в энергетическое поле, сформированное, стабильной любви, которая защищена жрецами, астрологами, ритуалами, практиками, и определенными вещами в сексе, которым обучают, да. то есть входишь в уже полностью разработанный канал, в котором просто можно жить и пользоваться всеми благами, которые с этим связаны. А там, где брак не является такой институциональной частью, как в России, придется делать стартап, но за очень-очень редким исключением, например, династия Михалковых, там нет стартапов, да? то есть барышни просто сами хотят там капитализироваться не хотят как бы да только в женскую сторону смотреть соответственно то что касается индии то это возможность в бытии находиться а не в делании да я не верю в то что брак в россии может быть построен только на женских энергиях даже если в вашей семье ваш мужчина он мускулинный, и у вас феминная роль, и его дорастили, он сепарированный, он самостоятельный, то внешняя среда, она другая. Вы выйдете за порог, и у вас все равно начинается масса вопросов, которые только один мужчина на себе не вытянет, и вы решать их будете на мужских энергиях, компенсируя тем самым нехватку вот этого мужского активного гендера. То есть это в любом случае, и дальше вопрос, я хочу в этом адаптироваться, я не хочу в этом адаптироваться. Я, и я спрашиваю сама себя, каковы мои склонности, чего я хочу. Да? Я, например, очень спокойно переживаю какие-то перипетии, связанные с мужчинами, потому что мои интересы, эмоциональные, чувственные, они лежат очень во многом в области близости с женщинами. Я не лесбиянка, сразу хочу сказать. Хотя многие женщины в Европе, они предлагают мне такие отношения, там другая культура совсем, да. А, э, я, э, мне просто с точки зрения эволюции моей души, моей истории, моих особенностей, плюс я переела мужского корпоративного мира, это было слишком много для меня, слишком жестко, да. Мне, э, я скорее очень сильно расстроюсь, если у меня разрушится пространство близости эмоциональной, в духовных отношениях дети с какими-то женщинами у меня очень важные совместные задачи для меня там для моей души очень много источника питания но у меня уже ребенок в университете учится, понимаете можно уже позволить себе некую вольность если вы хотите детей в этом в этой математике в этом уравнении появляется такой фактор что у ребенка все-таки папа должен быть да и тогда какое материнство вы хотите, как вы будете компенсировать вот эти социальные условия, в которых мы живем, в этом материнстве. Неосознанно в это полезете, разрушите себе здоровье, семья вас не будет удовлетворять, денег будет не хватать, здоровье как бы с точки зрения эмоций, да, удовлетворенности жизнью будет страдать. Нужно осознавать. И осознавать это все очень непросто. Слишком сложная реальность. И для этого вот спасибо большое за приглашение, потому что это такая явно дружественная площадка. Я сюда, когда зашла, почувствовала, что это про то же самое. Значит, знаете, когда отражение видишь, понимаешь, Боже, значит все-таки это истинный знак, да, что в поле эти темы начинают назревать в междисциплинарных именно состояниях. да, Не там, где, как я уже сказала, только психология или религия а на стыке вот этих дисциплин, да, понять судьбу каждого человека, посмотреть в нее. Вот нет ощущения, что психология, религия, бизнес даже, семья, это ну, условно разные немножко визуальные дороги, которые ведут к себе на То есть вот, даже в корпоративной среде иногда ты видишь по стратегии компании, по управлению компанией, да, начальник. Тиранический какой-то вот формат да, управления, это ведь как бы семья. Но в семье может быть обратное какое-то зеркало. Да? Либо наоборот, это действительно формирование ну, такой вот семейственности mm -hmm. сообщества. Мне кажется, что они все говорят об одном и том же, просто действительно, Ну, условно как на разных языках. И вы меня сейчас спровоцировали на маленькое упражнение, да. создав такую мировоззренческую платформу для того, чтобы группа восприняла маленькое упражнение, которое вы самостоятельно сейчас сделаете. Древние трактаты всевозможные, которые нам тоже очень интересны. Мы в экспедициях не только в Шато Вино пьем, но мы еще стараемся изучать всевозможные источники, а как в других странах все происходит, все то же самое, что происходит у нас здесь. И они нам говорят о том, что все-таки у человека есть три пути на земле. У него есть путь храма, путь базара и путь семьи. Если мы говорим о том, что у человека в принципе есть путь, а опять же в той же Индии у них люди, у которых нет пути, они считаются вне кастовым сословием, они шудры, у них нет пути. Они все подряд делают. Они везде подряд живут, они и работают, и семья у них есть. Это называется шудры, деклассированные, неприкасаемые. Люди, которые относятся в традиционных обществах к кастам, ну не только в Индии, просто Индия такой характерный пример, они все-таки имеют путь, который является честью их достоинства. И они этот путь защищают ценой жизни. И, и, и всего лишь у нас существует три пути. Что такое путь храма? Путь саморазвития, путь эволюции сознания, путь энергетики, особых способностей, путь духовной близости с другими людьми. Путь семьи – это путь межличностных отношений, путь любви. Это дети, это близкий круг, это род и это богатство. То есть экономика и зарабатывание денег относится к пути семьи. То есть это большой дом, полная чаша. А как ты семью будешь без этого делать? То есть большие деньги – это удел тех, у кого путь семьи. Путь базара – это путь самореализации, амбиций, политики, уже не просто деньги, это путь капитала. То есть, тогда, когда человек чистолюбиво утверждает свой путь капитала, да, это путь базара. Но Дональд Трамп, например, это путь базара. Да? То есть, тогда, когда человек чистолюбиво, амбициозно строит нечто яркое, да, там вот все наши селебрити это путь базара, многие поп-звезды, общественные деятели это путь базара. да. То есть, это такая амбициозная самореализация в, в социуме. Если вы тоже а -м -м -м, интересно, путь поним... семьи вот. мне интересно Обама – это путь семьи, да, я с удовольствием вам все примеры расскажу, да, Обама – это путь семьи, это путь любви, потому что семья там явно, из нее произрастали все остальные ресурсы, да, некоторые военные – это тоже путь храма, то есть это люди, которые воюют, да, и они, ну, они духовные воины, да, то есть они честь, там, совесть, у них вот эта идеология духовного развития каких-то духовных ценностей и это вам такое маленькое первое упражнение ответьте себе на каком пути вы стоите сразу так давайте не будем тут не да, сразу то есть что как же шудра она себе не принадлежит понимаете и там должна и там должна и тут должна и здесь и везде присела и у меня всегда на тренинге люди спрашивают говорят ну что теперь, если я в храме, мне теперь ни секса, ни там нет. Я, я говорю, можно, но этика другая. Этика реализации, стиль реализации этих вещей другой. То есть если брак, то он должен быть духовным. Духовные ценности, духовная близость должна быть. да? И деньги только как инструмент пожертвования и создания каких-то грантов всевозможных в В нашем проекте есть два эксперта, мнения которых разделились. У нас есть такой уважаемый лектор Сергей Шишков, я просто обожаю этого тренера. Очень люблю, когда он к нам приезжает, для нас такое большое счастье. Он считает, что должны быть комплементарные сферы. То есть он нам на тренинге в Тоскане давал тренинг, когда мы как раз в расстановках мы смотрели, что если женщина из храма, мужчина лучше, если он с базара. Все прекрасно, он гордится этим небесным созданием, она не думает там, о границах, финансах и так далее, между ними полная гармония. Да? И там на тренинге очень много было семейных пар у нас. А у нас как бы семейных пар больше, чем даже мужчина одиночек, хотя мужчины одиночки тоже да у нас есть в проекте. И они все начали кричать о том, что вы не понимаете, вот мы 20 лет мы из разных областей, и один достиг совершенства в одном, другой в другом. Этот человек не может меня до конца понять, меня это терзает, и я вынужден искать близость с теми, кто со мной из одного пути. Да? Но при этом все эти люди живут в очень успешных браках, и их синергия дала им очень много возможностей. Она ему принесла одно, он принес другое, и у них в целом полный шоколад. Но эмоционально их это раздражает. И они говорят, если бы мы на берегу все это знали, мы бы, наверное, все-таки 10 раз подумали. Хотя тренер нам сказал, ну вы посмотрите, как вы процветаете. Вы же вообще оба достигли в своих областях из-за разницы потенциалов намного большего. И некоторые в группе посмотрели и сказали, да ну и нахер это больше. Я хочу, чтобы у меня было все нормально в жизни. Да? Я хочу, чтобы у меня был мужчина из храма, там, если я из храма, и тогда у нас все общее. Вы скажете, а где же деньги? И тогда мы возвращаемся назад к нашей лекции. Чем вы выше по уровню развития, тем у вас меньше дефицитов. Если они оба высокоразвиты в области храмов, нет у них проблем с деньгами, понимаете? Они будут писать книги там, еще что-то, еще у них все будет это закрыто. Если они низко находятся, то даже если они... Он продает колготки на базаре, потому что он с базара, а она там вот церковленная, свидетелей йогавы, не хочу обидеть, да, вот она там сидит, да, так у них все равно все будет. В Кузьминках драные обои будут, да, потому что они на низком уровне развития. Прости, Господи, ничего против Кузьминок, опять же, не имею, там жила два года. Когда приехала в Москву, в этом районе, очень хорошо его знаю, ездила в этом метро. Спасибо, Господи, что закончилось. Вот, поэтому всему есть место на земле, без Кузьминок меня бы здесь не было. Да? Поэтому спасибо той земле, на которой мы стоим. Но тем не менее. А, например, они оба из храма, он профессор в одном, она профессор в другом. Они с глубокой близости друг друга понимают. Но им для других ресурсов придется искать другие пары. Им же все равно это надо закрывать. Мы все взаимозависимы. Мы все взаимосвязаны. Мы из одного сектора даем другому сектору. Да? Вот такая. Есть, а можете более подробно для других ресурсов нужно искать пары, Ну, например, у них могут родиться дети, которые с базара. Угу. Вполне себе даже. И кто, как они будут их реализовывать, как они будут воспитывать, им надо их куда-то выводить. Потом у них же много объектов будет духовных ценностей, или искусства, или в области исследования. Им же кому-то надо продавать. Они должны куда-то выйти с этим. Потом им же тоже нужно, чтобы у них человеческий ресурс был. Люди из храма, они вообще не любят детей рожать. И они не страдают. На них только общество давит. Но оставаясь со мной наедине, они всегда говорят, да ну, и вклешу у этих детей. Я и так тут еле-еле, еще и на меня все. И вообще меня раздавит. ну как бы Я всегда говорю о том, что дети, ребенка Никогда не поздно себе взять, и можно найти хороших психологов и нейрофизиологов и отобрать изначально, даже в самом младенческом возрасте ребенка под вас, понимаете, с которым у вас не будет ни на каком уровне противоречий в жизни, да? То есть проект ребенка это тоже стал вообще совершенно новый проект, чем это было раньше, и поэтому а им же тоже надо общаться. Вот, пожалуйста, им нужны люди из семьи, которые мы своих детей дадут, а люди из семьи говорят: Боже, какое счастье! Мы отдадим своих детей на обучение, на воспитание вот этим людям храм хоть отдохнем от них, видишь, вернуться как люди. Да? Потому что в семейном эгрегоре там же нет вот этого служения, этического. Как бы, да? Там эволюция по-другому принципу идет. Поэтому они все друг другу очень сильно нужны. Но опять же, человек без пути это маргинал. У человека должен быть путь. И это очень серьезно. Да? То есть нужно его очень. Вы скажете, ну и как вы помогаете, вот, если человек вообще не знает? Очень много инструментов. И астрология, и тесты, и психология, и групповые ответы, и зеркала в процессе занятий. То есть очень и очень много всего надо собрать, прежде чем сделать вывод, что я это вот это. Да. <связано> а переход есть, например, индекс-драма и бонар, Потому что мировоззрение поменялось, а социальная, как всегда, поменялась? Вы знаете, вот в Индии опять в той же, у них считается, из-за того, что у них порядок и социальный проект – это не стартап, а это многовековой супер-мега-успешный и мега-эффективно работающий механизм, то у них человек успевает за жизнь как раз прожить все три. То есть у них считается, что вначале человек идет путем базара, то есть он должен до 30 лет, деньги, заработок, карьера и так далее, и так далее. И с этими деньгами потом он строит семью. И как только дети вырастают, им разрешено даже оставить свою жену и уйти жить в храм. Но дело в том, что человек может это успеть так прожить в обществе, которое сформировано. У нас здесь, во всем том, что мы с вами сейчас только что обсудили, дай бог, чтобы вообще свой путь удержать, его найти и прожить хотя бы в какой-то целостности, что вот это это мои результаты. Потому что нет вот этого обмена. У нас очень много, после революции 17-го года, очень много деклассированных слоев. И эти деклассированные слоя, не дают нам чистый продукт. Я хочу прийти в храм, мне предлагают базар. Я хочу прийти в семью, мне предлагают... Э, да, опять. То есть давай зарабатывать, дорогая, да, как бы... Ну, понимаете, я в данной ситуации условно, то есть вот этого обмена гармоничного, что мы бы знали, да, что есть каста купцов, как она была до революции, есть каста учителей, есть аристократия, это храм в основном был, да, они выращивали, у них каждый третий ребенок уходил в священники, то есть все аристократические рода, они были поставщиками всего православия с точки зрения детей, и поэтому такая была духовность колоссальная, потому что третий ребенок, если у него не было жестких противоречий у самого, он обязательно уходил в монастырь и принимал черное монашество. Откуда столько монастырей? Это был социальный этикет. И в основном это дети были из дворянства. А у Достоевского мы это видим да, в произведениях. И как бы, а сейчас у нас получается, что все рвутся на части везде. И получается, что обмена вот этого нет. И чтобы получить себе что-то свое, ты как бы хочешь сделать хорошо, сделай сам. Сам себе сделай семью, сам себе сделай. Так бы ты пошел в род, который всю жизнь живет по пути семьи. Да? Вот это родовое поле в целом, там могут быть отклонения, но в целом у них семья. да. Или пошел там в родовое поле, вот у них храм. И ты понимаешь, какого жениха ты себе берешь оттуда. да? Ну, мы сейчас говорим про женихов, потому что в основном... У нас здесь ну, невеста, что у нас во времени, да. У нас еще видео, поэтому, может, даже да. ухи будут сидеть. Это, Те, храм, кто ищет невест, будет сидеть, неважно, какого каком данном призме, yeah. кто будет сидеть в yeah. той стороне экрана. Да. А, у меня вот еще такой вопрос. Вы сказали, что сначала базар, потом семья, а потом храм. А, насколько я знаю, да, и вот как проще, действительно, да, то, что в Индии у них может быть так, окей. А, насколько я знаю, что вот у мужчины даже в возрасте, ну, девочка раньше развивается, а, -а, -а. а мужчины по-моему, возраст до 25 лет, они не, ну, как бы еще, человек не успел заработать, и у них на каком-то генетическом уровне работает система, что я могу реализоваться, как мужчина, через семью, и поэтому так много ранних браков, Mm -hmm. Mm -hmm. Потом э, они как раз, вот если гром... многие семьи распадают, понятно, почему у нас, да? Mm -hmm. Но тем не менее, если эти семьи сохранить, у них есть примеры таких семей. Mm -hmm. То дальше они идут из... по условным базар, mm -hmm. потому что мужчина чаще э, поднимается по карьере, либо его жена начинает быстро mm -hmm. в семьях где зрелые личности, вот у женщины 5 лет работает очень быстро. Ну, ну, и он, он тоже уже готов к источению детей. Mm -hmm. Соответственно, он детей. Уровень мышцы его ответственности как накачивается, он начинает довольно быстро расти по материальной лестнице. Вот. Mm -hmm. а, ну, вот до да, храма еще не доросли, потому что маленькие все, ну условно, до 40 лет. Вот. Но я вижу эту тенденцию, что она такая очень плотная, именно опора среди тех людей, которые меняют уже. В русском мощнее. У меня такое ощущение, что действительно есть, с точки зрения даже энергетики, да, более мощная орф. Сначала на базар или сначала в семинар? Это такой вопрос. Ну и интересно, когда сначала в семинар, потом. Вот, и интересно, все-таки, да, если рассуждать вот в этой тематике, то когда а, мы уже наигрались всеми этими игрушками, которые дает нам базар, да, и остаемся либо в одиночестве, там разбили и нам уже бизнес не или... нужен. В современном мире человека, знаете, тоже такая тенденция. Извините, добавлю вам вот туда в плиту вашу классную беседу, вот такую картинку, что сейчас из-за развития того самого базара у человека в семье намного больше шансов остаться одиноким, чем у того, у кого есть ресурсы базара, потому что при ресурсах базара он желанный по-прежнему в гендерном отношении остается очень долго. А это не внешняя желанная картинка. Нет, ну, я венератор, очень венератор, много венератор, сейчас, венератор, очень венератор, много венератор. у меня знакомых мужчин, которые не женятся, они относятся к такому высокому социальному уровню, да, и я их спрашиваю: ну тебе вот не одиноко, ты вот как бы а... Мы немножко устали все уже, у нас диалог какой-то другой, да, идет. Если устали, будем заканчивать, да. И а, э, Я спрашиваю, как вот тебе не одиноко? Он говорит, ты понимаешь, у меня столько, у меня, у них же в базаре тоже есть семья, просто это его команда. Пошло ну, как бы, да, я приехала к такому человеку в гости домой на Рублевку, прихожу, у него там сидят друзья, сидит префект с женой чай пьют, едят, там такие интересные беседы, все, еще какие-то друзья приехали, еще что-то, он говорит, слушайте, уже час ночи, мне тоже надо жить. То есть количество внимания, близости, эмоционального тепла плюс качество жизни, покупки, продажи. Ну, вот такой человек снимает яхту и говорит, друзья, кто там со мной хочет поехать попутешествовать, там такая очередь из этих друзей, и все с тобой общаются, все с тобой хотят наладить отношения чего не происходит в семье, потому что муж и жена друг от друга устали, сидят на соседней яхте муж и жена, вообще не разговаривают, никому не весело. Здесь идет интерактивное тесное общение, у него какие-то помощники, которых он под себя выращивает, они ему как сыновья, как дочери. Родители там молятся, чтобы только они вокруг него велись, да? и шла вот эта передача опыта, и этих людей готовят бизнес молодых. То есть там наоборот очень активно, очень больше даже близости, больше контактности, меньше служения, больше драйва и больше всевозможных вещей, которые направлены на удовлетворение вот каких-то потребностей в развитии, да? потому что семья это более традиционная форма. Дальше возникает вопрос, что случается такое, когда у человека его путь семья, у мужчины тоже путь семья, у них ничего не противоречит, они без денег поженились 22 года и все у них пошло. Ну, например, это очень характерно для чеченского общества. Я знаю одну женщину, у нее в 35 лет 7 взрослых детей. У нее 15 человек прислуги. Она ездит на самых дорогих машинах, выглядит на 25. Прекрасно себя чувствует, понимаете? И это эталон семьи во всех смыслах, потому что там есть та самая любовь. Не просто проект семьи. Ура. Да, ра! Да, но есть... ну представьте теперь, что если в эту схему попал человек, у которого, например, храм, а это люди с внедренным чувством вины уже изначально, да? Как бы, и уже всех хотят. Да, мы стали нужны. Да, ну как бы чувство вины на уровне несовершенства своего, у них же желание развития своего сознания, они очень обостренно чувствуют свое несовершенство. Мы, мы не про семью уже, мы про тех, кто из храма. Вы уже забыли, уже поезд уехал. Мы уже на Кропоткинской. Мы же семейную чеченскую историю закрыли. И я говорю: а теперь представьте храм. Вам просто так понравилась чеченская история, что вы еще в ней? Семьи, вы говорите, вы в нет, они нет барани на шашлыки мясо дети секс деньги бабло лопатой какой храм вот мы вам за этим и нужны чтобы вы мама объяснили что это точно не храм это семья потому что каждый день денежки тряпки бренды машины секс зачатие роды какой храм да, любовь есть но извините любовь есть у всех она просто разная в каждом случае и теперь вот вашу социальную модель когда в 22 года люди без денег женятся и туда попадает артикулирует человек из пути храма теперь понятно да и он изначально как я уже сказала эти люди они имеют такое определенное чувство вины за счет своего несовершенства. Люди из храма, они все же эволюционируют. Они должны быть лучше, лучше, лучше. У них эволюционный механизм, поэтому они подавленные. У них и так. И вот на них наваливается, сковородка должна подать, помыть. Ну, чтобы стать генералом, вначале же лейтенантом. Ну, то есть все своими руками. Быт лицом в кастрюлю Давайте не будем как бы испытывать иллюзий. Да? То есть это помыла, прибрала, подала. Магазин, все расписано. ты И вот это человек из храма. А у него психика и душа вообще не для этого. Он не может. У него инвалидизация, депрессии хронические, эмоциональные срывы. Человек ничем себе это объяснить не может. Он не удовлетворен, он мучается. Чувство дискомфорта, второй партнер тоже начинает это чувствовать. Нехватка сил, заболевания различные. Да? Одного ребенка кое-как родили: Господи, все, да, точка, один ребенок. Но ну, потому что если семья, детей трое, минимум должно быть, для здоровой семьи. Один ребенок ⁇ это очень мало в семье. Поэтому ему нехорошо прежде всего, да, потому что он потом выйдет в этот мир, а мир он другой. Там не один ребенок в семье. Там все дети себе молодцы. Особенно в нашем обществе. Поэтому э, в этой ситуации... Как бы если все совпало благоприятно, то супер. Я считаю, что если пары оба из семейного эгрегора, у них путь семья, хоть в 19. Потому что они это вытянут, им это по нутру, им это вкусно, они оба будут в это вкладываться, у них все это будет формироваться, они будут к этому идти. И для них тогда и храм, и базар, это станут вспомогательными пространствами их развития. Да? но например, человек с базара попал в такую историю. Ему хочется драйва, ему хочется денег. Он будет в командировках, его дома находиться не будет. Даже если жена родит детей, то, если это мужчина, иди свищи. Он будет домой мамонта приносить, но его эмоционально в семье не будет. Потому что он с базара. А дай ему какую-нибудь Тину Канделаки, да? Там другой огонь был бы в их судьбах. Кардинально. Она с базара, он с базара. Ну или если они даже разные, но они уже состоялись, у них тоже не такая глубинная травматизация. Это называется сломать себе судьбу, пойти поперек своей природы. И то, то же самое, если человек из храма, например, очень рано вышел деньги зарабатывать, тоже совсем нехорошо. Или человек из семьи тоже пошел рано на базар зарабатывать деньги. Тоже начнется слом семьи. Проект семьи, судьбы, да, проект судьбы ⁇ это такая вещь, которая сломал один раз. 15 лет выправляешь. Это очень тяжело потом выправить свою судьбу, чтобы она была по душе, чтобы все складывалось. Я очень много вижу в нашем проекте людей, у которых был полный слом судьбы. Они исследовали, исследовали, исследовали, потом все это собрали, у них инсайт, шок, и человек начинает уже идти вот как бы по своему направлению. Очень трудно, но уже назад, конечно, не хочет никто, потому что вот это ощущение, что это мое, я это чувствую, я это вижу. Это очень ценное ощущение. Выравнивается здоровье, оптимизм появляется, доверие, связи начинают выстраиваться. Ну и очень спокойное отношение к гендерным вопросам. Вот когда я вижу такое горячее поисковое поведение, или у мужчин, или у женщин, а что с мужиком, а что с женщиной? Сто процентов человек живет как шудра. Потому что там надо выживать, и мужчина, и женщина, там у них это ресурс. И обязательно нужен партнер, чтобы все склеить. Если ты внутри своей касты, занят своим делом, идешь своим путем, у тебя все складывается, у тебя же единомышленники вокруг автоматически, они видят тебя, ты видишь их. И вот эти девушки, например, про которых мы говорили, которые в карьере, в карьере, в карьере, потом у них пустота, вот у них много денег, но они одни, скорее всего, они не с базара. Потому что если женщина это там делала, и ей по судьбе базар. Она 100% себе там такого же найдет. Она себе там никого не нашла, потому что это замещение ее судьбы. Ей не понутро эти мужчины. Это точно была моя история. Мне все говорили, ты среди таких мужчин все время находишься, ты там часто одна, вы на яхтах, почему ты себе не это? Но это вообще не мой путь быть женой мужчины с базара, понимаете? «А как вы думаете, давайте меня подиагностируем? Раз вы себя не хотите, я с удовольствием». Пожалуйста, в этом по которому вы рассказываете, что все мужчины из базара, базар, они сразу таких мужчин, которые четко храпят, но он понимает, что ему там предназначение, чтобы учить, не так, допустим, даже по шраму, ему просто нужны деньги, Вот и он вот целенаправленно зарабатывает финансово. Предавая себя, да. Придавая себя, потому что он должен идти и зарабатывать деньги по пути храма, конечно. Успеха, живого успеха, живого, настоящего, вкусного успеха, естественного, стабильного, добиваются на базаре только люди с базара. Потому что это их мир. Они там как рыбы в воде, понимаете, да? Они Им не надо работать, они живут своим путем, а не только если они еще об этом узнали, например, как-то, они еще способности больше развивают, развивают, вот у нас голос пошел, Как бы, то, соответственно, у них это все прет. А из храма он, бедненький, будет тащить эти сделки, тащить эти сделки, склеивать их, склеивать, и все это у него будет, и домой он будет приходить печально, и будет говорить, я живу не своей жизнью. Мне очень много мужчин из бизнеса успешных, они это говорят, боже, я живу не своей жизнью, я тебе это честно говорю, это не моя жизнь. У них совершенно там, ну, а насилие над собой заканчивается болезнями. Пока мы тут все молодые, красивые, сидим, нам холодно, мы в пледах, но мы друг друга видим. Когда люди становятся старые и больные, их уже не видит никто. И чем они будут за это расплачиваться? Против своей души, против природы, когда идешь, потому что тебе нужны там эти деньги. Это не очень хорошая история. Я была в этой истории. Я знаю, что это такое. Я знаю, сколько денег я отдала, чтобы выровнять все те диссонирующие последствия во всем для того, чтобы в итоге сформировать эко-среду, которая очень естественна для моего пути, например, поэтому да, там есть и семейные, но дело в том, что я, например, когда вижу, а я это, конечно же, все профессия огромного опыта, и тем более теперь я вообще этим всем живу, это уже не мое хобби, это уже моя жизнь полная, да, я сразу это все вижу. И если я в коммерческий пришла сектор какой-то, и передо мной человек с семьи, я, никогда, я сделаю все, чтобы у него не обслуживаться. Вот просто все. Путем даже потери там, я не знаю, всех возможностей. Почему? Как вы думаете? А причина-то какая? Потому что он будет думать только о своих детях. Он будет только корысь, понимаете? Вижу человека с базаром, мне говорят, слушай, как ты с этой сукой работаешь? Он же такая вообще такой циничный, ужасный человек. Там он это, ты у него и деньги берешь, и дела с ним делаешь, и все крутишь, вертишь. он же Вы не понимаете, он абсолютно с точки зрения космоса нет плохого и хорошего на своем месте. Я ему доверяю тотально, потому что он себе не врет. Он очень честно делает эти дела. Точно так же, если я прихожу в храм что со мной было очень раньше часто. Я была в корпоративном мире, меня тянуло в такой мир, как у нас. И я ходила по всем, даже к там вообще везде ходила. Тут везде у меня время свободное есть. Я котлетку денег засунула и пошла там по всем тренингам, по всем центрам, и все мне это хотелось. да, как бы, И э, вижу в храме очень много сейчас у нас людей из эгрегора семьи тоже. То есть они как бы тренинги и психологию ведут, да, они как бы занимаются людьми, но при этом они, они, некоторые даже не скрывают, они говорят о том, что мы там из Эгрегора семьи, но семья всегда будет заботиться о своих детях, она не будет других людей принимать к сердцу в чистоте, потому что другие интересы принципиально. Барышня, которая себе с базара вполне себе, да, при Биркин, при, там, при всех брендах, а вокруг нее телефон разрывается это видно, у нее там мужиков вообще стая за ней ходит. Она сидит, наверное, на все смотрит, ее туда занесло. Она такая думает: кто эти люди? Вообще, у них какие-то проблемы, вообще там, с ними спать никто, что ли, не хочет, или что, они себе придумали. Она во время перерыва развернулась и ушла. да. Потому что ей вообще это все глубоко непонятно. У нее 12 поклонников, и она еще и выбирает, и до самой смерти будет выбирать, да? У нас есть возможность задать последний вопрос. Это сегодня. А вообще, в принципе, пожалуйста, смотрите на наше мероприятие и приходите там, где у нас есть сайт, там есть расписание, пожалуйста, все это смотрите. У вас будет еще время со Старой пообщаться после мероприятия, в таком более массовом формате. Да, последний вопрос. Да. вкусный яркий женщина с базара реализованный в парных отношениях никогда толпа поклонников, а когда это любовь, ну и на Канделаки, например, сейчас со своим мужчиной, ну конкретно, то есть там как бы эталон современного рынка в виде стиля, ухода, бренда, красоты, он позволяет женщине любую возрастную разницу с мужчиной. Это тоже очень характерно для базара. да? Дженнифер Лопес, например. Мужчины всегда с А Так они у них тоже все с базара мужики. Да, и вообще вот эта разница на 10 лет, она очень благоприятна для отношений. У них очень выгодные отношения младше. всегда. Мужчина, да, он должен быть на 12 лет младше. С точки зрения психофизиологии и секса он должен быть на 12 лет младше. Вы большой вопрос. Можете назвать ой ну не одну я вообще больше люблю книги чем кино естественно кино любят люди с базара люди с храма они конечно книгачей вот видите женщина с книжечкой это будет вам признак такой да хотя тоже по-разному кстати, люди из храма, они тоже могут быть в бизнесе суперуспешными, но если они дифференцированно, например, занимаются только корпоративной культурой, или только пиаром, или только, ну понимаете, да, какие-то храмовые функции в бизнесе и не разрешают их оттуда спихнуть, понимаете, да, тогда они себя хорошо могут чувствовать в мире бизнеса. Но обычно все чувствуют их ресурс, говорят, ну еще это, еще это, да. Книжки, которые не последнее время, а которые нам хоть как-то в современном мире среди этого бреда всего, который на наши головы высыпается, прокладывают светлую дорогу. Слава богу, не мы одни этим интересуемся. Очень классная книга Татьяна Борисовна Василец «Мужчина и женщина. Тайна сакрального брака». Эта Библия у всех должна быть на столе. Купить невозможно, как все хорошее. Как бы, потому что малый тираж издали, ну, ищите в электронном виде, мне кажется, у нас в компании, в электронной библиотеке есть, да, в архиве. Ну, то есть мы измучились, наши клиенты также рыдают, когда я им эти книги начинаю называть, и мы, у нас там есть какой-то человек, наверное, уже спился, слился, не знаю, да, но он обещал все это отсканировать, выложить. Ну, общественная организация, как бы, что вы хотите, мы же, если бы у нас был базар, мы бы сказали, Подходите к Наташе доступ к этой книге в электронном виде 500 рублей, она вам вышлет. тогда было бы базар. но ну, а так я вам говорю, вы знаете, что-то там должно быть. Так, вот. Татьяна Борисовна Василец, мужчина и женщина, тайна сакрального брака. Она выглядит научно и тяжелой, люди вначале плачут. Но если вы ее с карандашиком осилите, вы будете очень благодарны, потому что у вас в голове очень многие вещи встанут на свои места. Это хорошая очень книга. Но это такая она большая, толстая, может, хватит. Пока. А то как? <смех> а, Бер, у Берта Хеллингера только одну книгу люблю, только одну книгу рекомендую «Любовь духа» по системно-родовым отношениям. Все остальные книги считаю не очень, не полезными, а «Любовь духа» совершенно гениальная, тоже купить невозможно. Ну что-нибудь придумайте. Вот. Ну и на самом деле у нас есть такой список литературы, если вы с Наташей построите отношения, там 15 книг, которые я к себе людей близко, их не прочитавших, не подпускаю, если честно. То есть они вначале должны это все прочитать, и я в их глазах должна это увидеть, чтобы не пересказывать это все, да. То есть, слава богу, это очень мало. Ну те, просто кто не знают, вот... Я просто сейчас так выхватываю, да, она потрясающая. Возвращаясь к вопросу, может ли Наташа передать мне список, и я его отошлю? Это Наташа должна сама решить. У нас закон свободы воли, может быть, она не согласится. Потому что это же интеллектуальная собственность, да. Спасибо огромное, все. Я думаю, что давайте поаплодируем. Я благодарю за информацию и научную, и духовную, и микс. Это очень интересно всегда. И такая техническая информация, что мы подоговорённость с организаторами со стороны Астары, передадим почты ваши для рассылок каких-то мероприятий или полезная информация за если кому-то это неинтересно или кому-то будет дискомфортно. Подойдите, наверное, либо к Наташе, либо к Юле. Да, и э, укажите адреса, тогда девочки просто ваши адреса вычеркнут, и вы не будете получать э, информацию. Сейчас у нас есть время, девочки организовали зону, 15 минут для того, чтобы пообщаться с старой личной.